всем привет приступаю к росписи головы буду расписывать масляными красками вот и решила что сперва нужно покрыть его ретушным лаком вообще лак используется в межслойной пропитке масляной живописи и я думаю чисто теоретически нужно покрыть деревяшку этим ретушным лаком и к этому рятошному лаку после того, как он высохнет, уже масло будет лучше цепляться. Вот. Давайте-ка сделаем именно так. наша роспись подошла к концу вот такой получился джокер будет ждать своего тела всем спасибо за просмотр до новых встреч пока